Вопрос, который мне написали некоторые прекрасные люди. Итак, Катафеевна пишет. «А как часто у вас бывают неосознанные периоды, Евгений? Это когда вы вне сознания». И тут же я решил черкануть сюда и вопрос Андрея, который написал. «Это все пройдет. Со мной такое раз в пару лет случается». А как часто у вас бывают неосознанные периоды, Евгений? Я бы даже сказал, как часто у меня бывают осознанные периоды. Потому что если я буду полностью в сознании, ребята, ну это, это космос. Это считай, что перед вами сидел бы сейчас Иисус Христос, Будда, Кришна, Мухаммед, Экхард Толли, Роберт Адамс, Муджи. В наше время сейчас очень много просветленных, пробужденных людей. На канале э, Негодяй ТВ я вчера публиковал видео, интервью 2019 года с э, парнем Даниил Зуев. Многие в комментах пишут, типа, что это все развод, ерунда, или пацан-наркоман, и бла-бла-бла. Но э, чувак пробужденный, просветленный, он абсолютно осознанный, он истинное сознание, это тот человек, который не отождествляется со своими мыслями ни хрена. Вообще он их не принимает за истину. Этот чувак Даниил Зуев и... Многие чуваки, которых много на нашей планете было, есть и будет, и э, многие из них для нас это иконы, целые религии, целые какие-то секты построены на этих людях. Они всегда есть и всегда будут. Кто-то из них повествует о глобальной этой бесконечной истине, а кто-то живет дальше. Работает на своих работах, какая бы работа это ни была, и он абсолютно в сознании. И в те моменты, когда эта осознанность приходит ко мне именно, она может прийти на 5 секунд, на 15 секунд, на 15 минут. Потом ум опять приходит и овладевает тобой какими-то ситуациями, проблемками, ерундой, каким-то планированием. Потом ты опять вспоминаешь, что не отождествляйся с этой глупостью, и бац, опять ты находишься в этом сознании. Ум приходит постоянно, ум приходит каждый день. И если Андрей пишет, что это пройдет, и с ним такое случается пару раз в два года, то это действительно так. У кого-то это случается... Пару раз за год. Какая-то случилась проблема, ты не знаешь, как ее решить, ты уже испробовал все свои способы, все ресурсы. Ты опускаешь руки, не знаешь, что тебе делать, и это это сознание начинает цвести в тебе, и что-то такое рождается и происходит, где ты по-другому на это смотришь. Думаешь, пошло все в жопу, так вот, будет как будет. Отпускаешь абсолютную ситуацию, не думаешь уже, ты уже устал переживать, устал страдать, устал депрессировать, устал решать эту проблему, ты опускаешь абсолютно руки, и все, вот пойду, как вот плывет эта река, так и поплыву по ней. И как только ты все это отпускаешь, и этот... Это течение подхватывает тебя и куда надо тебя оно приводит, приводит к той хижине, которую ты открываешь и думаешь: ой, макарек, вот как надо было, вот что надо было сделать. Как только ты отпустил все это, отпустил мысли ума, эта проблема решится, все станет очень классно, круто и на опыте, на своем. У меня было очень много раз, когда ум овладевал мною, и сейчас надо что-то делать. Ум говорит, работаем! Все ресурсы, которые есть, Жека, позвони всем, кто может как-то повлиять на это. Мы должны все вместе это решить, и ты амбициозный, целеустремленный, ты должен вылезти из этого и создать что-то большее, большее. Эти амбиции – это все мысли ума. И они могут все это порешать сложными путями, долгими. Но то сознание, которое есть в каждом человеке, то фундаментальное знание, которое присутствует в каждом, и оно истинное и настоящее, оно может решить все по щелчку пальца. Возможно, не за день, не за два, не за три, и не за месяц. А почему невозможно? Потому что всегда есть ум, который приходит постоянно, и в самом начале он будет приходить все чаще, чаще и чаще, потому что он привык. Ты живешь на этой земле уже 20 лет, или 30, или 40, или 50, он привык быть здесь хозяином. Эти фундаментальные знания, которые дают тебе по-настоящему приятную, настоящую, вкусную жизнь, не каждый может это сразу испытать на себе, проверить это, потому что ум всегда рядом. И когда происходят какие-то ситуации, где личность и ум хочет как-то отреагировать на это. Ну, например, приходит твой товарищ и говорит тебе какие-то неприятные вещи, где твой ум обычно оправдывается, начинает спорить и хочет победить в этой дуэли, в этом разговоре. И как только я увидел и услышал какой-то комментарий, который должен привести меня к какому-то не очень приятному диалогу, в этот момент сознание приходит быстрее, чем оно приходило бы 4-5 лет тому назад, потому что это уже вошло в привычку. Привычка, когда я очень часто реагировал на какие-то ситуации и личность овладевала мной и ты уже наговоришь очень много лишнего там какой-то скандал создаешь сам нервничаешь другие люди нервничают и потом ты замолкаешь и думаешь о где же было твое сознание О, Жека ты же ведь мог избежать всего этого и быть счастливым и тот человек который Вроде бы все это начало, он тоже мог бы быть счастливым, но ты забыл опять про это. Так это забывание сейчас, оно все реже и реже. И как только что-то происходит, лично у меня так сейчас, хотя было по-другому, конечно же, я вспоминал гораздо позже о том, что... Где же твое сознание? То сейчас, как только какая-то туча летит на тебя то я сразу же просыпаюсь и не отождествляюсь с той ситуацией, которая происходит как как не отождествляюсь у меня есть инструмент который мне сейчас больше подходит хотя я пользовался и другими инструментами которые также могут подойти кому-то и из вас Раньше я делал так. Ты меняешь эту мысль на мысль о том, что я не буду ничего сейчас говорить, мне все равно. Может быть, это будет такая мысль. Или каким бы ты ни был, я люблю тебя. Я так делал. Работает базара ноль. Но этот инструмент, он, ему есть место быть. Ты культивируешь в себе какую-то другую. А, ментальную сущность. Уму тоже нравится вся эта движуха. Он хочет себе помочь. И говорит, давай мы сейчас исправим ситуацию и будем веселыми. Я веселый, я веселый, я веселый. Будем говорить, я веселый, веселый парень, радость, счастье. Но направив внимание не на подсказки ума и не на ситу... ситуационные комментарии, а направив внимание на то ощущение, которое испытываешь ты, не давая ему ярлыка и никакого названия, потому что по своей субстанции, если мы обратимся к квантовой физике, какое бы ни было ощущение в тебе, будь то радость, будь то счастье, гнев, печаль, боль, депрессия, вина, неважно, оргазм, все эти ощущения по своей субстанции одинаковые, они состоят из одних атомов и субатомных частиц. И расстояние между этими субатомными частицами, оно огромное, оно как расстояние между звездами. Осознавая и зная тот момент, что вся материя, которая вокруг нас, все мысли, которые мы думаем, это по своей настоячности и естественности является в большинстве своем пустота, радиоволна, энергия, хрен поймешь, я могу сейчас вам там, показать картинку, как это выглядит на самом деле, я уже это показывал, что по-настоящему является той материей, если мы заглянем в микроскоп, той материи, которую мы называем твердой. На самом деле она не твердая, она является на 99,9% энергией, пустотой, пространством пустым. Расстояние между этой материей, как от одной звезды до другой. Охрененное расстояние. И глядя на свое ощущение, как на энергию, ощущая ее как энергию, можно дать ей название «энергия». Направя все внимание туда, где это происходит. Обозвали тебя анасом. И ты... Где? Где это ощущается? Вот здесь, вот здесь, в животе. Ощути это конкретно. Направь все внимание не на комментарии в голове, а на это. Это надо попробовать. Это нужно пробовать. Потому что, когда ты направляешь на это внимание, то что-то происходит прикольное, приятное. И глядя на это ощущение, оно становится приятным. Потому что на самом деле оно всегда приятное. Жить всегда приятно. И ты всегда приятный. Ты всегда приятный. Но ум делает тебя неприятным. И некоторые ощущения он делает неприятными, только давая ему какое-то название. Это не философия и не мысли ума. Это та практика, которую на протяжении пяти лет я очень часто практикую, и я это ощущаю. И сегодня утром, когда мне хотелось есть, и я вел ребенка в садик, мне стоило лишь просто посмотреть, на то, где находится то, что я называю голод, как через минуту я не то чтобы перехотел есть, я испытывал некоторое очень приятное ощущение. Когда я иногда открываю свой телефон, чтобы посмотреть, какие же комментарии написали вы мне, и когда я вижу, когда какой-то комментарий он задевает мою личность, оскорбляет ее или пишет совершенно не то, что я хотел вам сказать, ум хочет уже как-то отреагировать на это. Он хочет оправдаться, он хочет как-то объяснить этому человеку, который написал мне что-то, что ты не прав, я говорю об этом и об этом. Но я не иду на поводу, на поводу ума. И обращаю внимание на то ощущение, которое родилось у меня благодаря этому комментарию. И через 15 секунд мне все равно. Мне все равно, что мне написали. Мне только радостно от того, что я сейчас это испытываю. Это классное ощущение. Какого хрена, если бы этот чувак мне этого не написал, я бы этого не испытал. Я создаю пустоту в себе и вокруг себя. Это и есть то сознание. То сознание, о котором я сейчас говорю в этих прикольных видосах. Да уж, хотел кратенько я ответить на эти вопросы. Обалдеть.